Уважаемые друзья, всем привет, с вами как всегда Пиксит Сегодня мы поиграем во FNAF, но не в обычный А в Гаррис моде, это первый ролик по Гаррис моду Я его хотел записать еще несколько месяцев назад Простите, что опять же не было так долго роликов Я же решил посвятить FNAF аудитории немножечко Вот, ну вот, вы меня успешно видите, вот такой я Из За такого скелета играю вот, ну давайте покажу вам, собственно, я заспаунил уже первых аниматроников и давайте немножко от них побегаем и мы попробуем их убивать. Вот у меня тут есть гранаты. Сейчас я отключу им э, мирное поведение. Так, это у нас в NPC игнорировать игроков. Все. Сейчас я вам кидаю вот туда гранаточку. Бонни, уйди. А! Уже махается. я пожалуй с другой стороны выйду просто Оп. так давайте возьмем вот хотел взять нет ну, не РПГ Вот нет вот штуку Она прикольная, смотрите нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет а не кстати, не вижу, где-то Бонни уже улежал. А вот пипец как громко, конечно. Все, Бонни убит. <звы> Ничего, остался только ты. Бай! Чего ты бессмертный А он там застрял, сейчас мы ты исправим. Уже нет. все уже сдох. Поэтому давайте заспауним тут кучу фокса. Здесь пробитие. Ай! <клев> У меня нет патронов. Черт, черчич он тут зачистил больше всех фокси что ли зачистил а нет один еще так ну что ж давайте пока что возьму тут свою камеру так э, тут нет э, спавн камер, а где этот возраст физик пушку да? ну, во Идеал. В общем, вот.. Э давайте я немножко побью свою камеру по приколу. Я давно не играл в него, потому что я хотел давно записать, а я после этого в него не играл. Можно еще. Знаете, как сейчас сделать? Нет. Вот. Короче, кто не подписан, сразу же подписывайтесь, нас осталось немного, до 100, до 100 подписчиков, я хочу набрать 100 подписчиков до нового года. Поэтому, все, кто не подпишется, я вот сейчас вот так вот. Понятно объясняю? Или повторить. Нет, думаю, надо повторить. Да, у меня вообще руки нет почему-то. Так, ну что ж, давайте потершим шаганчиком, поиграем немножечко. Эм. И давайте уже заспавним из Нахуй, а тут у нас, например, конь вот такого Фокси. Уй-ай! Слишком много. Ну, аж могу на стол просто залезть. Ну да, сейчас поэтому я возьму вот так физик, ган, и распределю их, чтобы они могли ходить. Да, они все опять. Давай, тяни, тяни, тяни. Они что, все в тубзик заперлись? Сейчас мы это исправим. Так, где у меня тут... Энти... Где гранаты? Пофиг на гранаты, я с РПГ их разнесу. Да что ж ты? На этот стол надо переговорить. Опа. Сейчас с шаганчиком побалуемся тут месиво к своим отправился тут о Мужик, выходи отсюда. Ну тут текстурки что то не прогрузились. Вот толчок. Так, я считаю, она нужна. Выдать какое-нибудь оружие, например, поиграть железным человеком. Да, правда это выглядит криково, но я могу просто вот так. Я могу еще летать вот так по карте немножко. Поэтому у нас еще есть... Э -э Фирс... Фир... Еще Майнкрафт, я могу в Майн поиграть. Так я уже закон. Я забыл как вот, что вообще выбирать. Так, ладно, давайте на ну, свою пушечку. вот у меня теперь такая палочка есть, короче, давайте теперь убьем каких-нибудь. О! Бедные, да? курочки. Но я выберу, пожалуй. Смотрите, как я их могу. <смех> Смотрите, как она села смешно. А надо эрку зажать. И нет. А, да, Р зажать. Все я ее <смех> ха Давайте что-ли физик возьмем. Эти сундучки могу покидать. Вот это все. Давайте ее. Её... Я ее добил чистой же копией. Свалила она нафиг. Сундук тоже пошел нафиг. Все лестницы отсюда достаем, короче. О! Какие тут люди у нас. Так, я предлагаю.. Какой-нибудь РПГ. Ой, ой ой А что ты мне сделаешь? А? Она саму уже себя сдохла. А вот я, кстати, могу его вот это взорвать. И он просто сломается. лестница этот не работает. Ну, в общем, вот такое какое-то видео у меня получилось. Я не знаю, а, вообще, что мне еще записывать, в принципе. Вот, поэтому, я ещё и напоминаю, те, кто не подпишется, тех я... Или... Так же, как я сделал с теми трупами. Вот так. А вообще сейчас вот эту камеру вот. Если вот те, кто не подпишет, я сейчас вот так вот. Хоп. Эм, я ком достал случайно, ну пофиг. Что я там еще за... М Сейчас я эту камеру вот так вот Это что? Короче, еще раз Вот, все, вот теперь точно вот, Я вас просто вот так вот сделаю И вот что от вас останется Где камера? Она куда-то тут упала Куда камера упала? Взносит вообще все. А где камера-то? Какая-то клавиатура, это где вообще? А, крыс, вот он. Вот что с вами, короче, будет. Здесь вы не повторите судьбу камеру. Так. О, кстати, могу вот эту кнопочку подтянуть. Фига она работает. Там, эм. Где вообще камера? У меня вопросик. Теперь я потерял камеру. Так, это лампа, лампа, лампа, лампа. Где лампа? Где вообще лампы тут? Здесь нету лампочки. Ну, вот тут одна... Может, он где-то вот тут в потолке, что ли. Я не знаю, тут где другая лампа вообще. Эм. Сейчас еще раз попробую. А, я понял, она где-то вот, вот... Там, что ли. Короче, вот это тут, что ли, лампа должна быть вот это вот все наверное, выкинуть ну, нафиг ну короче вот как-то так но никак иначе я думаю вам залетело такой видос но напоследок я хочу сделать самое прикольное это Это всех Нет, что я хочу сейчас делать? Опа, консолька. Не в конце. Разве... Короче, тут что, вот фонарик на есть, но он бесполезен. И у меня сейчас тут мало карт, поэтому я, если что, потом позже модов еще накачаю сюда. Может, вы мне предложите что-то вообще сделать. Вот, ну... В общем, с вами был как всегда Пиксет. В общем, всем пока. Да. Всё, всем удачи, всем пока.